Доброго времени суток, дамы и господа Как мы прекрасно знаем, компания Blizzard всерьез взялась за World of Warcraft И на текущий момент выкатили абсолютно все расписание по различным обновлениям Примерное расписание, конечно, да То есть что-то там выходит летом, что-то осенью, что-то там ближе к зиме Но конкретно обновление 10.05 выходит 25 января Это не может не радовать, потому что будут разные интересные новинки О различных новинках, о том, что стоит сделать до 10.05 Там чуть-чуть есть один момент интересный Поговорим сегодня в этом видео Самое главное нововведение, которое будет в обновлении 10.05 Это, конечно же, торговая лавка Типа такое интересное здание, в котором мы будем получать валюту За эту валюту мы будем получать различные ништячки Первый сезон этой торговой лавки начнется 1 февраля То есть чуть-чуть пройдет времени И мы сможем воспользоваться абсолютно всеми новинками, которые там имеются Круто, да, окей, хорошо. Также появится довольно-таки уникальное событие, интересное, под названием «Будущее воинов стихий». Мы, опять же, будем убивать элементалей, лутать какие-то, наверное, валюты, ачивки. В общем, думаю, это будет интересно для многих игроков. Возможно, там будут какие-нибудь рецептики уникальные для профессий, что в целом-то будет довольно-таки неплохо. Также... Трансмагрификация белого качества предметов и серого качества предметов Изначально это должны были сделать в старте Dragonflight, но что-то пошло не так по классике И по итогу это перенесли на 10.05 И вот только спустя 2 месяца это нововведение можно использовать Разумеется, каждый перечисленный пункт уже будет в дальнейшем рассмотрен Отдельно, на текущий момент особо углубленно, об этом не стоит рассуждать, потому что 10.05 все еще не вышло Лучше все рассматривать на релизе, потому что за 10 дней еще что-то может поменяться Также хочу немножко вам посоветовать касательно того, что стоит сделать до обновления 10.05, чтобы потом немножко в голде не потерять Там переделываются немножко заказы, добавляются новые достижения к заказам Публичных заказов теперь можно ставить всего лишь 4 штуки то есть количество публичных заказов будет снижено. На текущий момент оно равняется двадцатке, а с обновления 10.05 оно будет равняться четырем. То есть в пять раз меньше, и таким образом публичные заказы в цене будут стоить, конечно же, дороже. На текущий момент мы как... Привыкли в основном делать трактаты, ставить одну серебряную, выгружать все реагенты, и нам спокойно все крафтят. Возможно, цена на трактаты взлетит, а трактаты — это одно здание в неделю мы получаем для профессии. Поэтому запаситесь трактатами заранее. Штучек 5 хотя бы, 10 сумки желательно иметь. Думаю, это будет вам полезно. На этом, пожалуй, все. Думаю, 10.05 ждут многие по каким-то своим причинам, дайте знать в комментариях, какая причина вам очень сильно нравится в 10.05, что вы ждете от 10.05. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о розыгрыше. До скорого!